Друзья и гости канала, всем привет! С вами Евгения, и сегодня посмотрим акционное предложение компании Siberian Wellness с 20 по 26 сентября включительно. Но для начала объявления для тех, кто давно хотел зарегистрироваться, но по какой-то причине откладывал. Осень 2021 — это ваше время. Под любым моим видео, в том числе и под этим, есть ссылка для регистрации в качестве привилегированного клиента. Проходя по ней, вы становитесь клиентом компании Siberian Wellness и гарантированно получаете кэшбэк до 15%. Попадаете в мою команду, я становлюсь вашим помощником. Если в будущем вы захотите заниматься бизнесом становлюсь вашим наставником а теперь самая грудь доставка первого заказа на любую сумму от компании siberian вы абсолютно бесплатно в любой уголок мира да да наша компания международная наш бизнес международный поэтому даже если вы находитесь в другом городе в другой стране обращайтесь вы можете зарегистрироваться в мою команду потому что у меня международный бизнес сибирь щедрая дыша. ну а теперь об акциях кстати акции на этой неделе интересные и не менее щедрые и начнем мы с моего любимого иммунодринка дринка лимона имбирь честно могу сказать неравнодушная к этому напитку в упаковке у нас 8 штук и цена его будет 495 рублей вместо 620. Итак, это вкусная поддержка иммунитета, так как в одном саше содержится 3,1 грамма чистого арабиногалактана, 5 микрограмм витамина D3, плюс соки лимона и апельсина. Как пить? Прежде всего, растворяем в теплой воде. Так он наиболее лучше растворяется. Можете использовать шейкер, можете шейкер не использовать, но все-таки в шейкере сбивается он получше. А какие пропорции? 150-200 мл теплой воды и одно саше. Получаем согревающий полезный напиток. Сейчас очень актуальный, потому что время холодов наступает. А можно в воде комнатной температуры это больше актуально для лета это альтернатива вредной газировки типа фанты так как в основе данного напитка как я уже говорила сок апельсина и лимона также в составе у нас жемчужная напитка это арабиноглоктан иммуноприбиотик полисахарид полученный из сибирской лиственницы обладает двумя ключевыми действиями так как это полисахарид способствует росту полезной микрофлоры кишечника повышает общую активность иммунитета и Вторая особенность – то, что структура арабиногалактана похожа на клеточную стенку бактерии. И, попадая в организм, наш иммунитет воспринимает ее именно как бактерию, а не как молекулу арабиногалактана. Происходит мобилизация всего иммунитета, своего рода учебная тревога, что приводит к тому, что наш иммунитет всегда готов к абсолютно любой угрозе, потому что он постоянно ежедневно тренируется. Цитрусовый вкус у данного напитка – мягкая имбирная острота, буквально отголосок. Напиток нежный и имеет мягкую сладость в составе помимо арабиноглоктана витамин d3 который поддерживает высокий тонус организма нормализует выработку гормонов улучшает обмен веществ усиливает действие арабиноглактана. то есть вместе они работают и обеспечивают супер результат синергию они усиливают друг друга более того это источник витамина d 3 данный напиток и это очень актуально в осенний зимний период потому что вот сейчас я уже сижу а небо затянуто тучами и я боюсь что до конца марта мы солнышко уже вряд ли увидим или оно будет редко очень нас радовать поэтому источник витамина d3 нам нужен это может быть наш натуральный витамин d3 либо к примеру это может быть иммунодринк также в составе молотый имбирь для высокой работоспособности и бодрящего эффекта наши напитки в том числе ему не содержит сахара вместо него используется изомальта олигосахарид он имеет свойства и пребиотика и клетчатки, то есть помогает росту здоровой микрофлоры и ее питанию. Более того, он безопасен для зубов, не провоцирует развитие кариеса и зубного камня. Вот такой вкусный и полезный напиток для защиты вашего иммунитета и для вашей безопасности серия фитнес-каталист у нас в акциях фитнес каталист это чистое питание спортивные формулы которые работают на ваш результат фитнес-каталист это качество мирового уровня которое соответствует стандартам и gmp а также требованиям фидей, одобрено для рациона профессиональных спортсменов честные эффективные дозировки и стопроцентно чистый состав и формула мышечного роста и быстрого восстановления итак два протеина два вкуса на этой неделе со скидками это ванильное мороженое Мороженое. И самый любимый коктейль моего партнера Натали Книрим – это шоколадное печенье. 1260 вместо 1450 будет стоить ванильное мороженое, 1175 вместо 1350 – шоколадное печенье. Кстати, вы точно можете пройти в инфобокс, и там вот все ссылки на продукты, чтобы посмотреть, Ваучи убедиться в составах. Посмотреть э, ингредиенты, почитать от компании информацию, там все подробно, честно и откровенно написано. Итак, что такое протеин, сыворочный протеин фитнес-каталист? Это высококачественный концентрат сыворочного протеина с ярким вкусом и отличным аминокислотным профилем. Подходит для спортсменов, людей, ведущих активный образ жизни и даже для детей, потому что детям очень важен белок. И качественный белок в упаковке у нас 500 грамм в каждой порции 21 грамм белка и яркого вкуса коктейли быстро усваиваются организмом обеспечивают его необходимыми аминокислотами для восстановления и роста мышечной массы выбирая протеинный фитнес-каталист вы получаете идеальный источник белка внутри только высококачественный контрац сыворочного швейцарского бренда лидор 80 чистый состав, продукт не содержит ГМО, искусственных подсластителей, разрыхлителей, усилий вкуса и консервантов, полный аминокислотный профиль, лабораторный контроль сырья и готового продукта гарантирует заявленное содержание белка стандартизированного по содержанию аминокислот. Соблюдение строгих международных стандартов. Вся серия выпускается на собственном производстве, соответствует пищевым стандартам ХАСП и отвечает самым строгим высок, высоким требованиям ФИДЕЙ. Выбирай правильный протеин на каждый день, фитнес-каталилист, в своем ритме жизни очень вкусный обожаю пробовала ванильное мороженое пробовала тирамису мой любимый чизкейк мой любимый черничный но вот пока что еще не добралась до шоколадного печенья и обязательно этот протеин будет в моем заказе завтра же я закажу его и кстати видео с новыми протеинами в чем их фишка, почему они такие крутые, настолько, почему они настолько эффективны, Низ за горами. Кто на канал не подписывал, подписывайтесь, впереди много интересного. И двигаемся вперед. Следующая акция – купи два любых ампульных концентрата Экспиральта Платинум со скидкой 25%. Друзья, я обещала вам крутые акции. Мне кажется, вам уже нравится. Итак, два ампульных концентрата за 1335 рублей – 1035 рублей вместо 1380. Итак, друзья, это высокотехнологичные формулы. В данных, в данных ампулах, в данных концентратах ампульных концентратов концентратах используются высокотехнологичные ингредиенты со сложными названиями честно могу сказать Поэтому традиционно все ссылки для того, чтобы подробно ознакомиться с активным составом, будут в инфобоксе. Заходите, смотрите. Сейчас мы просто буквально пробежимся, буквально прикоснемся легонько к этим концентратам, но вы поймете, что они мощные. И первое, с чего мы начнем, это ампульный концентрат возрождения для упругости и сияющей кожи. Это особая комбинация компонентов для возрождения с тусклой, уставшей, атоничной кожи. Концентрат освежает тон, делает ее более ровной, улучшает микроциркуляцию и лимфодренаж, увлажняет, питает, улучшает дыхание кожи, оказывает антиоксидантную защиту, ускоряет процесс обновления и детоксикации. Идеально подходит для подготовки к нанесению крема или маски, обеспечивает более эффективное усвоение активных компонентов. И второй мой любимый, признаться честно, это ампульный концерт увлажнения. Наполните кожу влагой, напоите ее. Восстановите ее красоту и водный баланс. В основе формулы три вида гиалуроновой кислоты. Это настоящее спасение для обезвоженной кожи, испытывающей ощущение сухости и стянутости. Помните вот это ощущение пустыни на коже? Так вот, используя данный констрат, вы заботитесь про это ощущение. Ваша кожа утратила здоровое сияние и подвержена преждевременному старению, появлению признаков старения из-за обезвоженности. Данный констрат для вас. Три вида гиалуроновой кислоты интенсивно увлажняют защищают вашу кожу от потери влаги, разглаживают мелкие морщинки и линии, вызванные обезвоживанием. Быстрый эффект и длительный результат гарантирован. И еще два – это лифтинг и сыворотка с букучелом. Ампульный концентрат лифтинг и упругость обеспечивает мгновенный лифтинг, интенсивно, интенсивно работающая сыворотка на системную работу над омоложением структуры кожи, восстановлением коллагенового матрикса, обеспечивает заметный эффект лифтинга, моделирует овал лица, способствует уменьшению адатловатости лица, заметному сокращению второго подбородка, а также предотвращает его появление, помогает устранить отеки, придает коже естественное сияние и свежесть. Совершенствование кожи день за днем с концентратом лифтинга и упругость – это, дос это доступное для вас история многие обожают этот концентрат лифтинговая упругость потому что он невероятно круто за э, как это сказать правильно он себя зарекомендовал при анти-эйдж уходе и последний это бакучиол Честно, я его сразу не распробовала, но когда распробовала, просто влюбилась. Итак, это ампульный концентрат с бакучиолом, растительным аналогом ретинола из псоролеи лищинолистной. Итак, это продукт, который улучшает качество кожи. Действие концентрата направлено на стимуляцию и уравновешивание выработки коллагена. Инновационные растительные компоненты обеспечивают направленное восстановление жизненно важных функций кожи, физического барьера, собственного иммунитета, способности удерживать влагу. Особая формула способствует уменьшению высыпания акне, улучшает качество и структуру кожи, выравнивает микрольеф, минимизирует проявление постакне, сила растений и инноваций в каждом флаконе. А еще.. Это масляный концентрат поэтому по нему очень круто делать массаж если вы любите самомассаж этот продукт абсолютно точно для вас он используется не на постоянной основе он используется один-два раза в неделю но постоянно а вот другие а, ампулы могут использоваться так самостоятельно так и в качестве курса для того чтобы реанимировать вашу кожу и привести ее к примеру в восхитительное состояние перед к примеру новым годом поэтому вы сейчас можете по акции и купить 4 концентрата и привести свою кожу после лета или, к примеру, какому-то празднику в состояние полной боевой готовности, молодости и красоты. Переходите на светлую сторону вместе с нашими отбеливающими продуктами из серии Endemics это пилинг для лица энзимный или. Маска для лица отбеливающая, а лучше, а лучше применять их в комплексе. И на оба этих продукта сейчас скидка. Пилинг для лица энзимный за 270 рублей вместо 350. Итак, 50 мл пилинга всесезонный, не повышает фоточувствительность кожи, поэтому подходит для использования круглогодично. Подготавливает к воздействию масок и других косметических продуктов. Восхитительно после того, как э, вы сделаете пилинг, наносится макияж. Работает он за счет чего? Он работает за счет энзимов граната, которые обеспечивают бережную эксфолиацию даже на раздраженной коже, так как воздействует только на аргавевшие частицы, не задевая живые, в отличие от кислотных пилингов. Ферменты граната расщепляют, удаляют аргавевшие клетки вместе с загрязнениями и излишками кожного сала. Благодаря этому происходит осветление пигментации различного происхождения постакне, и плюс положительно влияют ферменты граната, которые оказывают положительное действие на жирную кожу за счет регулирующего эффекта. Экстракт граната в составе уплотняет, увлажняет, тонизирует, плюс дополнительно выравнивает тон кожи. Растительный комплекс эндемикс уменьшает разрушение коллагена при воздействии солнечных лучей на 21,7%, усиливает регенерацию клеток на 26,6%, а как применяем? Применяем 1-2 раза в неделю, наносим тонким слоем, оставляем на 7-10 минут, смываем большим количеством воды. Кстати, энзимные пилинги круты тем, что их можно использовать даже перед загаром. То есть они не усиливают фоточувствительность. Вы никогда после применения энзимного пилинга именно энзимного пилинга проверяйте никогда не получите дополнительные пигментные пятна и, или усиление уже имеющейся пигментации. Поэтому, собственно, гранзинные пилинги созданы для того, чтобы быстро восстановить вашу кожу, для того, чтобы быстро ее привести в свежий, красивый, ухоженный вид. Но при длительном применении, при применении курсово, вы добьетесь осветления пигментации 100%. За, избавимся от пигментации – Сделаем нашу крожу красивой, молодой сияющий, сияющей. А на помощь нам придет пилинг для лица энзимный с экстрактом граната из серии NdMX от Siberian Wellness. И второй продукт – это маска для лица отбеливающая, которая будет для вас стоить 305 рублей вместо 400. А, смысл в том, чтобы использовать эти два продукта с вместе но можно и самостоятельно если вам к примеру нужна только маска вы можете использовать маску более того эта маска может использоваться двумя способами сейчас расскажу как и так данная маска может использоваться как маска или как ночной крем. Как маску следует применять курсово 30 дней подряд для интенсивного воздействия и пролонгированного эффекта, а затем поддерживающий курс 1-2 раза в неделю. Наносим маску вечером тонким слоем на чистую кожу на 30 минут, не смываем, промакиваем остатки салфеткой и ложимся спать. Также маску можно использовать в качестве ночного крема, и уже после двух месяцев регулярного применения доказано достигается отбеливающий эффект на 18,6%. Маска содержит неацинамид, алантаин, альфа-арбутин. Комплекс эндемикс и при регулярном применении снижает выработку меланина кожей. Оказывает осветляющее действие, снижает интенсивность пигментных пятен, выравнивает тон и текстуру кожи, активизирует синтез коллагена и поддерживает гидролипидный баланс. Как же работают эти компоненты? Ниацинамид – это сверхочищенный витамин В3. Активный компонент – косметических средств нового поколения, отвечающий за клеточное обновление кожи. Повышает эластичность кожи, помогает избавиться от возрастных пятен, веснушек и последствий акне, выравнивает тон и текстуру кожи. Альфа-арбутин – это эффективно подавляющий компонент, который подавляет выработку меланина. Способен отбеливать веснушки и пигментные пятна, возникающие в результате гормонального дисбаланса, долгого пребывания на солнце или старения. Повышает иммунитет, оказывает антисептическое и противоспалительное действие на кожу. Алантаин – это антиоксидант, который увлажняет и смягчает, отслушивает аргалевшие клетки, улучшает регенерацию повреждений и раздражения кожи. И, конечно же, наш любимый комплекс эндемикс. Он уменьшает разрушение коллагена при воздействии солнечных лучей и повышает защиту от фотостарения на 21,7%. Это клинически доказанные факты. Вот такие два крутых продукта, которые помогут вам избавиться от пигментации и иметь ровный тон кожи. А на самом деле ровный тон кожи – это гарантия, что вы будете выглядеть гораздо моложе, и гораздо круче. Друзья, недавняя новинка и уже со скидкой. Зубная паста Корень РДЖИ за 180 рублей всего лишь вместо 250. Зубная паста Корень РДЖИ – это мультизабота о полости рта и естественный уход каждый день. Ведь наша паста безопасная. Она не содержит жестких антисинтетических антисептиков, ароматизаторов и агрессивных пенообразователей. Проще говоря, СЛС. Паста имеет натуральный состав и состоит на 98,3% из ингредиентов натурального происхождения. Имеет в своем составе уникальный компонент клеточный сок пихты для повышения местного иммунитета и укрепления десен, плюс в составе пасты 12 ботанических экстрактов. С первых дней применения нашей пасты активизируется местный иммунитет полости рта, повышается естественная защита зубов и десен от вредных бактерий. Итак, что же работает в этой пасте? Эфирное масло пихты, клеточный сок пихты, кора дуба, паста из хвой и подорожника – все эти компоненты – это природные активы, направленные на заботящиеся о здоровье десен, придающие тону и защищающие от воспалений, нормализующие баланс микрофлоры полости рта. Чайное дерево, чага, шалфей, зверобой, крапива способствуют снятию воспалений, регенерации тканей и уменьшению кровоточивости десен. Ксакт магнолии и мать и оказывают дезинфицирующее действие, способствуют подавлению бактерий, вызывающих неприятный запах изо рта. Для кого же это паста? Для тех, кто ищет натуральный уход за полостью рта, для тех, кто выбирает пасту для ежедневного ухода, для профилактики заболеваний десен, и для тех, кто хочет ощутить настоящий вкус Сибири, потому что это паста корень Рджи из серии, собственно говоря, корень ржи, наш любимый иммунобустер, наш ли, наши любимые леденцы, наш любимый мармелад Коренирджи. И теперь к ним присоединилась паста корень ржи. Мы любим вкус Сибири. Мы любим Сибирь. И, наконец, друзья, супер бомба на этой неделе с 20 по 26 сентября. Купи на 3500 и скажи один из двух продуктов на выбор. Это может быть натуральный витамин Е, и про него мы сейчас очень подробно поговорим, либо жидкую губную помаду с эффектом металлик в красном оттенке. Итак, натуральный витамин Е за 630 рублей вместо 1260 рублей. Это серия Essential, Mineral, Essential Vitamins простите, в упаковке 30 мл. Принимаем по одной капле для детей и подростков до 14 лет и две капли с 14 лет и до бесконечности. Всем, всем, всем. Итак, натуральный витамин Siberian Wellness – это 100% натуральный продукт без компонентов синтетического происхождения. Это высокоэффективный продукт, который помимо Натурального витамина Е e в форме ррр токоферола содержит облепиховое масло, богатое омега-7 кислотами и бета-каротином, который усиливает бьюти-эффект витамина Е. E. Продукт в биодоступной форме, так как натуральный витамин Е e серии Essential Vitamins представлен в масляной формуле на основе SMT масла для максимального усвоения компонентов продукта. Сертифицирован для детей с 3 лет. Натуральный витамин Е e обеспечит антиоксидантную защиту. Защиту, так как витамин Е – один из основных, самых сильных витаминов, антиоксидантов в природе. Поддерживает красоту и молодость. Витамин Е обеспечивает защиту от фотостарения, улучшает тургор кожи, стимуляции клеточного обновления, борьбу с согревой сыпью и укрепление волос. Витамин Е это источник активного долголетия. Он поддерживает выработку эстрогенов, защищает генетический аппарат клеток от повреждений, укрепляет стенки капилляров, уменьшает риск тромбообразования и атеросклероза. Витамин Е для репродуктивной, для репродуктивной функции, для репродуктивного здоровья. Это продление репродуктивного возраста у женщин и мужчин, повышение способности и усилению к зачатию, уменьшение симптоматики ПМС. Витамин Е поддерживает иммунитет, это защита от вирусов и бактерий, обладает противовоспалительным действием, ускоряет восстановление после инфекционных заболеваний. Вот такой витамин Е. Красота и защита в каждой капле. Очень демократичная цена для такого великолепного продукта. Очень экономично используется, потому что удобная пипетка, которую легко дозировать, на семью хватит действительно надолго. Это вклад в ваше здоровье, это проявление любви к себе и вашим близким. Обязательно воспользуйтесь этим предложением, если у вас выходит покупка на 3,5 тысяч рублей. Ну а если по какой-то причине у вас уже есть витамин Е, то я вам рекомендую приобрести вот такую губную помаду с эффектом металлик я про нее много рассказывала она на самом деле капризная такая помада но тем не менее если ее использовать с карандашом к ней можно приспособиться и конечно же это помада на выход Это помада для того чтобы сделать вас красивой эффектной и смотрите как она красиво переливается очень красивая но с ней нужно быть поаккуратнее и я сейчас расскажу, расскажу лайфхаки как ее можно приручить Итак, о помаде. Сама помада у нас бренда Enigma. Объем помады 5,5 мл, то есть ее там действительно на самом деле очень много. Помада создает сияющий финиш, имеет яркий оттенок на губах, дарит уход и увлажнение за счет состава масла жаба, подсолнечника и авокадо. Также витамин Е, кстати, опять витамин Е для антиоксидантной защиты кожи губ. 96 процентов с компонентов продного происхождения у этой жидкой помады один минус она на самом деле действительно сложна в нанесении при ее нанесении нужно быть очень аккуратным сложно ее вот этой вот этой ложечкой нанести потому что она может растекаться расплываться подчеркивать кисетные морщинки и даже в какой-то степени неаккуратно выглядеть поэтому для лайфхак у меня для вас конечно же по этой помады есть потому что я и красилась не один раз видео и так эту помаду нужно носить тонким слоем аппликатором либо кистью и обязательно с данной помадой нужно использовать карандаш карандаш для губ и это может быть карандаш кстати и инигма в красном оттенке вот такие у нас для вас бомба-офер: великолепные продукты, великолепные акции! И я вам желаю крутых покупок с 20 по 26 сентября. Пусть эта осень для вас станет осенью прорыва. Пусть эта осень для вас станет осенью открытий. Пусть эта осень 2021 станет для вас. Чем-то новым, позитивным и очень мощным. Друзья, я вас очень люблю. Я желаю вам прекрасного утра дня или вечера. Будьте счастливы, любите и пусть вас любят. Я вас обнимаю. До скорых встреч. Всем пока-пока. Если видео было полезно, поблагодарите лайком. Пока. Чао. Ваша Женя.